Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, первая часть, ремастер-эт. Вот, а, короче, продолжаем, значит, мы исследовать особняк, а, то есть а, исследовать комнаты, где требуется ключ латы, или латы, латы, латы, латы. Так, а -а -а, сейчас, короче, мы с вами отправляемся... А -а, помним, да, вот к змее мы с вами а -а, пойдем позже. Сейчас мы с вами отправимся, короче... А -а, я беру синий драгоценный камень и ги гир гир гербицид. Вот, гербицид. Патроны мы нашли только от а дробаша, но я надеюсь, что... Патрончики для пистолета там найдем, короче, в этом. В тех помещениях. Окей, так, э, пойдем, наверное, поверху. Потому что здесь у нас э, ручка расхлябанная. Да, кстати, вы написали, короче, в комментах, что вы, я попробовал деревянную штуку возле кабины использовать. Дай-ка сейчас, сейчас проверим, как раз. Сейчас как раз это проверим вот это деревянное крепление использовать на на штуке над камином которые вот... появился у нас какой-то короче электрошокер я не знаю правда откуда он вообще взялся вот не помню что его чтобы я брал его ну, видать, как-то я как-то упустил этот момент, что я взял. Так, окей. А, так, от жары. Сейчас ага. а, попробуем. Точтяк! Это карта-локация, дня второй, да. Я, я же говорю, что это карта, я же говорю, что это карта, но просто я не по... Ну, это карта локации, понятно. Просто я... Думал, она просто, короче, проявится, и надо... Ну, просто ее возьмешь, Потому что в оригинале такого как бы не было. Там, по-моему... А, погоди. Там тоже зажигаешь э, этот э, камин... Но чтобы какую-то деревянную эту хрень вставить, я не помню такого. Ну все, короче, отправляемся туда этим гербицидом. В принципе, к змее можно будет отправиться и, в принципе, без патронов, но это будет как бы нужно будет как-то уворачиваться от нее. Ее не обязательно убивать, даже, даже, я бы так сказал, не нужно убивать, не нужно тратиться на нее, потому что э, в дальнейшем, что в оригинале, что и здесь, она появится, ну еще раз, там где окончательно надо будет снидаться Так, э, погоди, погоди, погоди, поверху, ладно, поверху пойдем. Пойдем поверху, я сейчас, короче, вот здесь вот... Обойду так. Надеюсь, здесь собак нету. Я ж тогда убил их. А -а -а, Обойдем сейчас. ну там собак здесь нет. Потому что там у нас превратившийся бегает. А хотя. Ну да, превратившийся бегает. Вот здесь, короче, чувак тоже ходит. Надо как-то с ним разобраться. Я не знаю, как это сделать, правда. Надо как-то его отбежать, пробежать, не знаю. Бляха. Как бы так сделать-то? просто лицо, лицом к лицу короче это ну с ножом лицом к лицу опасно опасно надо либо сзади его как-то отбегать чтобы ножом Айти-да! хорошо получилось отлично. отлично надеюсь он вниз не спустится а, сюда, в принципе, да. Что где глаз тучишь? Сюда пока не надо. Надеюсь, и из окон сейчас тоже не повыскакивают. Потому что. Так, использовали ключ -лата. хорошо. Бля, тут сейчас много зомби, по-моему, будет. Надо как-то, я не знаю, лопаха. Возьмите возьмете батарейка. батарейка? А -а, а, а, все, понял. Батарейка это, короче, а, этот шокер. Мы с вами помню на кухне брали батарейку. Подсветник освещается холодным светом Луны. Все понял? Где-то здесь зомби должны быть, надо аккуратно. Так, вот здесь, по-моему, льва надо сейчас ставить, алмаз. Вроде как бы. Да. Так, Так, здесь есть инструкция. Тигр сияет синим и желтым светом. Патроны от дробаша. Ну, в принципе, в принципе, неплохо. Неплохо, да. Патроны от дробаша, но.. Как бы, так сказать, мне бы не помешали патроны для пистолета. Потому что дробаш я не хочу тратить. дробаш нам пригодится. С этими. Для хантеров. Я чувствую пол игры, короче, с вами с одним ножом пройдем Я вот, и, если честно, я вот не помню, чтобы э, Когда мы играли за Криса Мы вот так с ножом бегали ну, очень долго Я что-то не помню -то. Потому что и бегали просто Ну, и ё... О, патроны Патроны Патроны для пистолета Патроны. Патроны для пистолета. Аллилуйя. Так, одежды и различный хлам разбросаны повсюду. Окей, я помню, а этот у нас станет. Дверь уперлась во что-то и не открывается. Шкаф полный высококлассного алкоголя. М -м -м -м. А баба. -ба. это тихо там так погоди там что-то взять можно хорошо хорошо так что- то здесь есть в них сторожа Одну минуту. Просто зомби идет у него одну минуту. Мы сейчас почитаем. 9 мая 1998 года. Сегодня ночью играл в покер со скотом С кем-то из охраны и следователем Стивом. Стиву очень повезло. Хотя мне кажется, он шулер. Мерзавец. 10 мая 1998 года. Один из начальников поручил мне присмотреть за новым монстром. Он выглядит как горилла без кожи. Указания заключались в том, чтобы давать ему живых животных. Когда я бросил ему свинью, он, он, казалось, начал играть с ней, оторвал свинье ног, ноги и выпустил кишки прежде, чем сожрать. 11 мая 1998 года около пяти часов утра скот разбудил меня, напугал меня конкретно. На нем была надета защитный костюм. Он протянул мне еще один и сказал, чтобы я надел его. Сказал также, что была авария в лаборатории. Я так и знал, что что-то подобное случится. Эти ублюдки в лаборатории никогда не спят, даже по празднику. 12 мая. Я ношу этот проклятый космический скафандр со вчерашнего дня. Моя кожа становится грязной и чувствуется зуб по всему телу. Проклятые собаки смотрели на меня странно, поэтому я решил не кормить их сегодня. Пошли они. 13 мая. Пошел в медпункт, у меня опухла вся спина, кроме того, она очень сильно зудила. Врачи наложили большую повязку, на нее и сказали, что мне больше не нужно носить костюм. Все, что я хочу, это поспать. 19 мая. Утром нашел еще один волдырь на ноге. Я волочил ногу всю дорогу до собак. Они молчали с самого утра, это странно. Я обнаружил, что некоторые из них убежали. Может быть это их месть за то, что я не кормил их последние три дня. Если кто-нибудь об этом узнает, то у меня будут неприятности. 16 мая. Я слышал, что один ученый хотел убежать отсюда и был застрелен этой ночью. У меня горит и чешется все тело. Я постоянно потею. Я расцарапал опухоль на руке, и кусок пеневной плоди просто отвалился. Что, черт возьми, со мной происходит? 19 мая. Лихорадка прошла, но зуд остался. Сегодня голоден и ем собачью еду. 12 мая. Чешется, чешется. Скот пришел в уродливое лицо. Убил его. Вкусно. Чешется, вкусно. Так, короче, короче, так больше ничего нет. Блеха, блеха, бляха, блеха. А это, наверное, скот, да? А это, наверное, скот. Опа, второй очнулся, второй очнулся. Ну и, короче, в принципе, хрен с ними. В принципе, хрен с ними, мы, мы больше сюда не вернемся. Зато я ä, сэкономил патроны. <с eclipse> Ладно. Там ломятся, короче, это наверное. Так мы открыли дверь. Там в окно, короче, ломятся они. Ага. Он ну, ну, ну чё? Понятно. Так, погоди. Там же еще какая-то дверь была закрыта. На какой ключ сейчас проверим? Ключ лад. Все отлично. Этот ключ больше мне нужен. Здесь, по-моему, этот... Рояль, нет? Здесь надо будет... Да. Здесь рояль. Что-то написано в углу картины. Отмечает завершение особняка. А, уже. Смотри, на картине это особняк, короче, который. Ну, уже построенный. Вот так вот он выглядит. Нехилый, да, такой? Да, здесь лунная соната короче. Деревянный угол из дуба приятно пахнет. Как отличное вино. Так, патронов нет, да? Как всегда. А, дорогой пианино так ничего нет, да? Возьмите ноты. Мунлайт. Сон, лунная соната. Сонная луна хотел сказать. Так, ну, давай попробуем. Нет необходимости это использовать. В каком смысле? Моя не понимать. Честно, пропали, осталось только начало. А, еще, короче, это надо искать. Я понял. Я понял, надо искать. Короче, сейчас отправимся в это. Гербицид. Ну, гербицид использовать. Там, короче, где гербицид будем использовать, там получается получается получается много травы будет надо как-то ее всю забрать поэтому знаешь что я сейчас сделаю чье это было через заколбасиво так поэтому я сделаю так следующее сейчас сюда зайду короче забегу выложу все что мне не нужно да взади все что мне не нужно короче выложу и, -и, -и отправимся уже так получается получается бляха я не знаю дробовик мне брать или не брать Хотя нет, я не, не надо мне брать дробовик. У меня есть 15 патронов хотя бы. Вот. Так, аптечку я оставлю. Я думаю, хватит 4 ячейки. Плюс я гербицид использую. Будет 5 ячеек. Я думаю, хватит. Надеюсь, что хватит. Так, я думаю, может сохраниться. Всякий пожарный, короче. А всякий пожарный сейчас сохраночку сделаю. Чтобы если чё, если чё. Потому что я не помню, насколько много э, зомбарей будет... <coughs> ну, повыпадают из окон. Насколько, помню, насколько я помню, там из окон должны сейчас повыпадать будут зомбари. Веро э вероятность того, что мы Сделаем хэдшоты Короче, это очень маленькая Очень маленькая И хотя бы еще одного пойма найти Тут было поспокойнее. Посмотри, видишь, что они там? Получается. А, -а, а, получается, когда я буду возвращаться, они попадут, понятно. Я понял. Так, стопы. Это гербицид. Вторая. Что за комната А здесь нет двери я показал здесь дверь Ты грабли так стоят Мне показалось там дверь Окей Так здесь надо будет сейчас правильно Короче повернуть ручку Крышка водяного насоса открыта Качать воду Да В какую сторону Красную и зеленую Погоди-ка так, получается, значит. Зеленая. Зеленая идет у нас. Ага, к траве, короче, аптечка. Главное ее не испоганить. Надо красную будет нажать. А что я? Гербицид положить. Так, красную. Качать воду. Страснуть. Отлично. Угадал. Я один раз помню, когда-то проходил, по закрыться как-то. Я, короче, это. Сжег Эти аптечки. Маска, хорошо. Погнали, раз аптечка, два аптечка, так а там красные есть? А они все зеленые, да? Три аптечка, а у меня красная есть трава интересная, я не помню, как раз таки все, э, все ячейки займет, травы набрал, ой налечуся, ой налечуся. Раз. раз. Так, одно оставляем, вот что, я не помню, у меня, может, красная трава есть. Все, больше нет ничего, да? Блеха патронов бы хотя бы какими-то тоже лежали. Ладно, возьмем прыщавую маску. Маску смерти без глаз. Ага. Так, у меня есть две маски, там, по-моему, четыре, да, надо? Отлично. Маски сейчас выложим. Бляха, а что мне сейчас делать-то теперь? Где я еще не был-то? А, вылеха. Вот я, вот, вот, вот я, о чем я и говорил, короче, он не попадает. Так, змея, к змея, надо. Пирк змее. Перед змею и бы желательно было бы сохраниться, но, бляха, если столько тратить уже этих. Как там? Сохраны. Ладно, попробуем без сохранки. Рис, конем Попробуем без сохранки. Так, эту маску я так выкладываю. А, чем у меня там по траве-то есть какая-нибудь красная? А, у меня зеленые есть. Ладно, пока не буду я. Угу. Вот так, короче, я оставляю себе э, спрей и вот такую зеленую траву на всякий пожар, короче, я себе взял. И вдруг меня там эта змея начнет, короче, колбасить, просто, просто колбасить, дубасить. Так, теперь надо. Аготь. Пойдемка. Пойдемка. А, бляха, там зомби вылезли, они теперь будут мешать там пройти. будет Так, а какая дверь? Какая дверь ты, не помню, вот это, да? Валим, валим, валим. Ну, в принципе, получается... А -а -а, змея. Змея, да? И... В принципе, все. Я даже не помню, куда дальше идти. Вот. Идите в жопу. Идите в жопу. Где еще у нас там? Ключи-то у меня в принципе все. Ключи-то все я использовал. Надо листок для этой лунной сонаты, вот эти ноты найти. А, а, все, все, все, все, я понял. Я понял, я вспомнил. Мне сейчас э, надо будет взять зажигалку еще. Ну, сейчас заглянем, короче, к сундуку. В зажигалку по пути, короче, к змее там будет еще дверь. Там а -а -а, будут ноты, да, а у змеи, получается, должна быть маска, насколько я помню. Хотя фиг знает, я не помню, блин. Может быть, может быть я правильно думаю, может быть я неправильно думаю. Короче, что гадать, сейчас проверим. Я возьму, короче, зажигалку, потому что там типа в комнате будет темно, ей там что-то будет не разглядеть, короче, и это. Она потребует зажигалку. Ну я думаю, мне хватит трех ячеек свободных. Тем более, если меня там покусают, короче, я еще аптечку истрачу. Спрей я не буду тратить а, сразу, я истрачу смесь из двух зеленых трав. Потому что я думаю, это будет, ну как, послабже, да, аптечка. Хотя, фиг знает, что из них помощнее. Спрей или две смешанные зеленые травы. Как, насколько я помню, получается одна трава, одна трава. Она увеличивает получается 50%, ну, как, э, на 50% меньше чем спрей получается, две травы в принципе это как спрей, хотя возможно может одинаково, а вот красная и зеленая э, они мощнее чем спрей получается. Так, что там с тобой? Все в порядке? Ричард мирно отдыхает. Вам лучше пока оставить его мирно. Еще бы он покой... бы он буянил. Хотя вакцину то сделал, да? Может, и буянил. Так, здесь зомби. Стоп, стоп. Та-та-та-та-та. Хорошо. Глуб -глуб Глубокий тут коридор. Где ему что, башку снес? Ну кайся. Бляха, я не вижу, я ему башку снес? что то он так быстро сдох. Кажется. Мне кажется, что да. Или я ему там так смачно короче порезал что то Порезали мы там что то Опа Вот и патрончики А вот и Сокровенные патрончики Надо будет зажечь сейчас Так давай сразу изначально я сразу зажгу сейчас Подсвечник Так. на полках стоят бокалы, окей, но патроны взял, это уже радует меня, это уже, ой как меня радует Как-то смотри, странно, стакан стоит, как-то, как он под углом, как это, как вот как это он так стоит, видишь, как-то вот так как-то вот... Вот так он стоит. Это как... Это? Я не помню, здесь, по-моему, зомби, нет? Да. Беги! Собака. Так, возьмите ноты, да, хорошо, я взял ноты. Все, больше нет. бокалы эх, эх, вали! Все, пускай он здесь. Пускай он здесь живет, короче. Леха, я это. Походу. Да, у меня все, короче, шокеры кончились. Так, страница, начало и конец отсутствуют. А! Хотел с чем-то комбинировать. Ну что, давай заглянем, короче, к этой, да? Это змея сейчас сразу. Закрыто. А! -а, -а Еще и ключ считать здесь. А! О, -а, -а, а! вот что. Не, смотри, я, короче, ему голову не ши получается, видишь, он лежит. Короче, мне надо ключ счета найти до тех пор, пока тот не превратился. Пока тот не превратился. Значит, нам нужно идти играть в лунную сонату. Идти играть в лунную санат Так, ну окей, ладно, это будет в следующей серии тогда, потому что у меня видос сейчас уже подходит к концу, сейчас мы сохраняемся, и получается в следующей серии мы с вами отправляемся в лунную сонату играть, решим головоломку с этим, с гербом, да, получается, там надо будет герб менять, ставить, насколько вроде я помню, там заработает, по-моему, головоломка с часами, вроде как. И только потом, только потом нам надо будет змея. Ну, в принципе, это возможно, что все улучшится как раз в следующую серию, как бы. Змея, головоломки. В принципе, я думаю, да. В принципе, я думаю, да. Огни э, а у меня все. А. Так. Ноты. Ноты. Зажигалку можно убрать. А, в принципе, вот это тоже можно убрать пока что так, где мне там а, комбинируем сразу вот так хорошо изучить заголовок лунная соната что там напишет, целиковая, да вся лунная соната в нотах, отлично отлично убирать я даже ее не буду ну, отлично, я хоть патроны нашел. Это было очень стрёмно, короче, сходить с одним ножом. Вот. Окей, друзья. На этом все. Кому понравилось, ставь лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий, всем пока.